Что хочу сказать о сезоне лета для себя? Насколько я помню, запрос мой был внутренней гармонии. И сейчас, анализируя этот период, анализируя свое состояние, которое было в тот момент, и что я имею на сегодняшний день, смело могу сказать, что чувство внутренней гармонии прожила, узнала, испытала кайфовала от него. для меня гармония это такой покой умиротворение, уверенность, что все идет своим чередом это как должно быть. А вот на сегодняшний день к сожалению не всегда получается сохранять это состояние вылетаю из него регулярно, но уже точно могу сказать, что вот этот вот вкус, который испытала, который узнала о внутреннем вот этой вот тишине, покое и гармонии, его уже хочется сохранять и чувствовать всегда. И точно знаю, что сделав утреннюю практику, как рекомендует Ирочка, погрузившись в такое состояние намного легче проживать жизнь и оставаться в этом состоянии последнее время получается все дольше и дольше конечно это очень радует появилось состояние такого ощущения, реального ощущения другой реальности в жизни вот прямо мне так кажется, что то состояние, которое достигается в практике и медитации, оно постепенно с каждым днем проникает, начинает проникать в повседневную жизнь социальную и каким-то образом там укореняться. И уже часть ситуации, вот какое-то время получается оставаться в этом состоянии дольше и... Тогда ощущение какое-то, ну вот у меня, так хочется это писать как через очки 3D-матрицы. Вот реально смотришь, иногда прохожу, смотрю так по сторонам, и мне кажется, что я в очках, все становится каким-то объемным, а я какая-то полупрозрачная, существую, не существую, непонятно, ну как бы существую, конечно, но начинаются уже такие какие-то состояния интересные. О внутренней целостности хочется сказать, что есть еще, конечно, к чему идти, куда стремиться, но вот это вот ощущение фундамента под ногами, ощущение внутреннего стержня, собственной силы, верой в то, что эта сила есть и она не просто так. Вот она уже такое непоколебимое и хочется сказать, никакой лопаты уже не перебьешь. А это очень нравится. Вот что выношу с собой из курса лета, чем хочется делиться? Это ощущение внутренней радости. Которая, как сказала Ирочка в каком-то из своих видеообращений Не обязательно всегда выражается в смехе, крике, прыжках, танцах Или в чем-то внешнем таком А это внутри такой вот спокойная какая-то вот даже радость Проживается спокойно в таком умиротворении И, я не знаю, заторможенности немножко Ну вот это состояние нейтральности Покоя мне очень нравится, вот что научилась делать, что беру с собой, чему несказанно рада. Я благодарю всех учителей, всех девочек-кураторов, всех организаторов этого процесса, Было очень всех девочек-участниц этого процесса. Было очень комфортно, доверительно, радостно, глубоко, Ну просто супер-супер-супер. На данный момент уверена, с радостью и с нетерпением уже иду в следующий сезон 8. До встречи там со всеми. Обнимаю, целую, люблю. Всем хорошего дня, хорошего настроения и всего самого-самого наилучшего.